Завтра, а сегодня Владимир Путин встречается с главой Китая. По одну сторону стала внушительная российская делегация, по другую один товарищ Си. Сопровождающий его министры припозднились. Один боится. Вообще-то лидеры встречались буквально три недели назад в Пекине на форуме «Один пояс, один путь», где российский президент и объявил, что объединение потенциалов ШОС, ЕАЭС и Шелкового пути есть основа для формирования большого евразийского партнерства. Сегодня разговор не менее обстоятельный, ведь у России и Китая в ШОС ключевая роль, да и двусторонние отношения на подъеме. Мы сейчас готовим главное мероприятие в двухсторонних отношениях. Это ваш визит официальный в Россию. Уверен, что это будет значимым событием большим событием в двухстороннем